Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 25 вариант из сборника Ященко ОГЭшного 2022 года. 36 вариантов, которые содержат, и это, конечно же, фипишный. Меня зовут Виктор, с вами канал Мистер Матлесса. Давайте же посмотрим, что у нас есть в первых пяти заданиях. А у нас вот раз дорожки. Ваня летом отдыхает у дедушки и бабушки в Николаевке. Собирается ездить на велосипедах в село Игнатьево. Из Николаевки в Игнатьеву можно поехать по шоссе до деревни Сосновки, где нужно повернуть под прямым углом направо. Ну, в принципе, все сразу понятно становится, потому что поворот направо под прямым углом у нас только вот здесь. Следовательно, сразу можно поставить, что под пятым номером идет Николаевка, под четвертым идет Сосновка. Ездить они собираются у нас в Игнатьева. Так. расставили что еще можно выудить из николаевки выгнать его можно проехать через поселок дачный не заезжая в сосновку соответственно под третьим идет дачный и кто у нас еще остается а, кулички остаются соответственно под вторым идут кулички вот мы расставили. Название. Дальше по шоссе. Ваня с дедушкой с скоростью 20 км в час. Тоже для себя необходимо отметить, когда считать будем. По лесной тропинке 15 км в час. Отметили. И дальше. Расстояние по шоссе от Николаевки до Сосновки 15 километров. Значит, вот здесь у нас 15 километров От Игнатьева до Сосновки. То есть, это путь 1-4 24 от Игнатьева до Дачного 16. Ну, соответственно, если здесь 16 километров, то 34 путь это 24 минус 16, то есть 8 километров. Ну, и есть еще от Игнатьева до Куличек тоже 8 километров. Все, здесь у нас 8 км. В принципе, больше каких-то условий нет. Поэтому давайте смотреть первое задание. В нем, естественно, необходимо раскидать номера. В принципе, мы уже все отметили, поэтому только ставим... Уже конечный ответ. 4, 3, 2. Так, давайте его сразу тоже запишем. И посмотрим второе. Так, не туда записал. Давайте тогда уберем. А Насколько процентов скорость, с которой едут Ваня с дедушкой по тропинке, меньше их скорости по шоссе? Это процентики. Что нужно знать? Во-первых, за 100% принимается то, с чем сравнивается всегда. Насколько процентов так, по тропинке меньше скорости по шоссе. То есть сравнивается со скоростью по шоссе. Поэтому пишем спокойно, что 20 км в час это 100%. И насколько меньше. Ну если там 20 км, там 15 километров, То есть разница 5 км в час. Значит 5 км в час это... X процентов. Всегда проценты под процентами пишите, а единицы, там, скорость под скоростью. Ну а дальше крест-накрест. То есть у вас получается, что 20 умноженное на x, то же самое, что 5 умноженное на 100. Следовательно, x будет равен 5 умноженное на 100 и делить на 20. Можно сократить на 20, если останется 5. Ну а 5 на 5, конечно же, это 25. То есть на 20 процентов у нас разница. Дальше найдите расстояние от Николаевки до дачного по лесной дорожке. Давайте посмотрим от Николаевки до дачного. Ну, в принципе, там получается простой прямоугольный треугольник, один катит которого 15 километров, второй катит 8 километров. И нам надо найти вот это расстояние. Естественно, вспоминаем теорему Пифагора. То есть, в данном случае S будет квадратный корень из суммы квадратов катетов. Получается 225 до 64, то есть это 289, а корень из 289 это 17. То есть 17 километров у нас расстояние. Дальше. Сколько минут затратят на дорогу Ваня с дедушкой, если поедут на станцию через Сосновку? Так, ну то есть поедут они у нас все время по шоссе. Скорость там будет 20 километров в час. Расстояние, которое они проедут, будет 15 километров и 24 километра. В результате расстояния, если мы поделим на скорость, мы получим время. Ну и естественно время мы получаем в часах. Но нам необходимо в минутах, поэтому на 60 еще умножаем и начинаем считать. Естественно, можно сразу сократить на 20. Здесь у нас получается 39, ну а 39 на 3 это 117. То есть 117 минут они потратят. Записали. Ну и дальше надо определить самый короткий маршрут по времени. Хорошо, давайте это сделаем. Тем более мы уже маршрут николаевка сосновка даной игнатьева уже посчитали то есть нам надо посчитать николаевка даной игнатьева по первому боку и посчитать соответственно николаевка кулички игнатьева николаевка кулички игнатьева так с николаевка даной игнатьева что у нас есть у нас расстояние николаевка дачный 17 километров едут они по лесной там или по тропинке разницы никакой едут со скоростью 15 километров в час вот потраченное время. Дальше от Дачного до Игнатьева 16 километров, они едут уже по шоссе, соответственно, скоростью 20. Вот время. Ну и необходимо, конечно же, в минутах, то есть на 60 умножаем. Если мы раскроем скобки, то есть у нас каждая дробь умножится на 60, там можно будет сразу сократить. Если так сократить, тут останется множитель 4, если так сократить, тут останется множитель 3. То есть у нас остается 17 умноженное на 4, это 68. Ну и 16 умноженное на 3, это 48. 48 до 68 в сумме дают 116. Второй момент. Николаевка, кулички Гнатьева. Там неизвестно для начала расстояние Николаевка кулички Давайте нарисуем себе. Нарисуем рисунок. Конечно, фотология получается. Ну да ладно, в принципе, не страшно. У нас там идет прямоугольная трапеция вот такая. Здесь 15 километров. Здесь 24 километра. Здесь 8. И нам надо найти вот это расстояние. Что мы делаем? Мы опускаем перпендикулярно здесь. Естественно, вот здесь будет также 24. Вот это будет 15 минус 8, то есть 7. Следовательно, чтобы найти S, опять же, вспоминаем теорию Пифагора, это 7 в квадрате до 24 в квадрате под корнем, то есть 49 и 576, это 625, а корень 625 квадратный, это 25. То есть получается 25 километров они пилят по-сельски или проселочной со скоростью 15, Потом 8 они едут со скоростью 20. И вот наше время в часах. Ну, естественно, в минуты переводим. Если сокращать, здесь останется множитель 4. Здесь множитель получается 3. 25 на 4 это 100. 8 на 3 это, соответственно, 24. То есть в результате мы потратим 124 минуты. То есть у нас есть 117, 116, 124. Нам необходимо наименьший. Поэтому, конечно же, мы 116 пишем в ответ. И уже переходим к нормальным человеческим заданиям. Необходимо найти значение выражения. Что мы можем сразу сделать? Посчитать значение в знаменателе. То есть единица минус 1 девятое. Любое целое число можно со знаменателем 1 представить и привести к общему знаменателю. То есть умножить левую дробь на 9. Числитель и знаменатель левой дроби. То есть мы получаем 9 минус 1 делить на 9. Это 8 девятое. Ну а дальше мы единицу. О, какую единицу? 0,8. 0,8. Делим на 8 девятых. Давайте представим эти дроби, все это дело. Ой, прошу прощения, что с голосом. Делить на 8 девятых. Естественно, деление мы можем заменить умножением. Для этого перевернем вторую дробь. Ну и все, в принципе, сокращается. Остается 9 делить на 10, что в свою очередь дает 0,9. Записали 0,9 и давайте глядеть далее. Какое из следующих чисел заключено между числами? Во-первых, эти числа надо представить. То есть 4,11 в виде десятичной дроби. То есть это будет приблизительно 0,36. Представляется простым делением. То есть мы берем 4, делим на 11. Естественно, не делится поэтому 0 целых. Помещается 11 в 43 раза. То есть 33 пишем, здесь 7. Ну и так далее. 0х сносим, еще 6 раз по месяцу. Дальше считать не обязательно, Почему? У нас везде здесь получается десятые, то есть 0,3, 0,2, 0,4. Поэтому если вы до сотых досчитаете, то вполне достаточно будет, чтобы понять промежуток. Аналогично, 7,17 мы представляем в виде десятичной. Это приблизительно 0,41. Ну, естественно, у нас промежуток от 0,36 до 0,41 помещается у нас там 0,4. Поэтому отмечаем тройку и смотрим дальше. А далее необходимо найти значение выражения. Что нам надо сделать? Нам надо представить числа с одинаковым основанием, то есть 4 то можно также оставить 4 в 9-й никого там не интересует. Вот 64 само по себе это 4 в третьей степени, то есть мы пишем, что это 4 в третьей. Ну, естественно, 64 было еще во второй, поэтому двойку никуда не девается. По свойству степеней у нас показатели степени будут перемножаться в знаменателе, то есть получится 4 в шестой. Дальше же по свойству степеней, когда у нас деление, показатели степени вычитаются. То есть остается 4 в степени 3, а это в свою очередь 64. Поэтому записываем 64, смотрим 9. Решите уравнение. Вот сразу говорю, раскрывать здесь не надо. Почему? У вас идет произведение, равное нулю. Произведение равно нулю, если один из множителей хотя бы равен нулю. Ну, естественно, значение неравенства определяется при определенных условиях. Ну, тут линейное, точнее, квадратичное уравнение, то есть каких-то дополнительных условий, так называемого, доза нет. Поэтому мы сразу что делаем? Каждый скобок приравниваем к нулю. То есть 5х-2 минус равно нулю, или минус х плюс 3 равно нулю. То есть обычные линейные уравнения. В первом случае получается 5х равно 2, во втором случае минус х равно минус 3, то есть... Делим в первом случае на 5, получаем, что x это 0,4. Во втором случае делим на минус 1, то есть на коэффициент при x, и получаем 3. То есть вот у нас два корня 0,4 и 3, а необходимо указать меньше из корней, то есть 0,4. Дальше. В группе 8 человек с помощью жребия выбирают 3. Найдите вероятность того, что турист d, входящий в состав группы, пойдет в магазин. Ну, все достаточно просто. У вас есть количество людей, которые выбираются. Это 3 человека. Есть количество людей вообще, 8 человек. Ну, вот, соответственно, вероятность того, что некто, пусть то D, B или G, пойдут в магазин. Далее. Так, установите соответствие между формулами. Ну Что у нас есть? Во-первых, есть ветви параболы, которые направлены вверх или вниз. Если они направлены вниз, то коэффициент А отрицательный. Что за коэффициент а? Вообще квадратичная функция в общем виде в большинстве случаев задается как ах квадрате плюс bx плюс c. Ну вот, вам коэффициент а это коэффициент при х квадрате. Если у этого параболы вверх, то а больше, ну здесь понятно, что а меньше. Уже можно сказать, что второй это будет b, потому что коэффициент а положительный только там. Теперь, координата абсциссы вершины параболы определяется как минус b делить на 2а. Давайте вот для пункта а найдем абсциссу вершины. Это будет минус коэффициент бета, коэффициент при х равен 2. Так, 2 на A. А здесь минус 1 равен. То есть мы получаем здесь просто 1. Ну, понятно, 1 вот она. То есть 1 это пункт А. Ну, 1, 2, 3, соответственно, наш ответ. Давайте дальше. Для теорема синусов. Надо, пользуясь формулой, найти а, если известны b синус альфа и синус бета. Ну тут все достаточно просто, опять же крест-накрест. То есть А умноженное на синус бета равно B умноженное на синус альфа. Но нам необходимо выразить А, поэтому А это будет B на синус альфа делить на синус бета. Ну а дальше просто подставляем. B известно, известно, 6. Синус альфа известен, 1,12. Синус бета известен, известен, 1,8. То есть мы получаем 6 двенадцатых делить на 1,8. восьмую. Но опять же, деление заменим умножением Мы перевернем дробь. Сокращается, остается 1,2. Сокращается, остается 1,4. То есть в результате мы с вами получаем просто 4. Записали. Дальше. Укажите решение неравенства. Что у нас есть? Квадратичное неравенство. Как оно решается? Ну Самый простой способ для начала приравнять к нулю. Что у нас выходит? x квадрате равен 49, соответственно x будет равен плюс-минус корень из 49, то есть плюс-минус 7. Дальше чертим прямую, отмечаем полученные точки, причем они будут закрашены, так как неравенство у нас не строгое. Вот здесь видите, больше-либо равно знак. Берем любое число с любого промежутка, например 0 отсюда, подставляем. То есть, 0 в квадрате минус 49, это будет минус 49. То есть, число отрицательное. То есть, на том отрезке там, или промежутке, где у нас был 0, мы пишем минус, потому что отрицательное. А дальше плюс и плюс. То есть, у нас идет чередование знаков, потому что квадратичная функция дана. Соответственно, нам необходимо больше либо равно 0, там где плюс. То есть, этот и этот промежуток. То есть, третий вариант ответа. Записали. Хорошо. Дальше. К концу 2009 года в городе проживало 53 100 человек, каждый год число жителей возрастало на одну и ту же величину, в конце 2018 года проживало 60 390. Какова была численность населения этого города к концу 2015 года? Это классическая арифметическая прогрессия, то есть у нас количество жителей по годам представляет из себя последовательность из чисел, каждый из которых получается путем прибавления одного и того же числа, то есть на который увеличивается к предыдущему. О арифметической прогрессии то число, которое каждый раз прибавляется, называется разность арифметической прогрессии и обозначается буковкой D. D можно найти, используя формулу, то есть АМ минус АН Делить на M минус N. Где AM это, собственно, член прогрессии под номером M, а N член прогрессии под номером N. Ну, но понятно, что M и N это номера. То есть вот у нас есть 60 390. Вот у нас есть 53 100. В принципе, номера членов прогрессии можно представить через номера лет. То есть это будет 2018 Минус 2009. Ну, здесь остается посчитать. Я пропущу момент арифметики. Там будет 7290 делить на 9. Это 810. То есть, каждый раз по 810 человек прибавляется. Нам надо узнать численность в 2015. Опять же, а n можно найти как? А первое плюс d на n-1. минус Ну, например, вот такая штучка. Что у нас получается? Первый член. 53 100 это, конечно, немножечко неправильно, потому что мы тут комбинируем номера где-то 2018-2009, а тут первым членом. То есть, по идее, он на 2009 должен быть член. То есть, и формула выглядеть вот так будет. То есть, AM это AN плюс D на M-N. Вот так будет, я думаю, правильнее использовать. То есть, да, так это зачеркнем. То есть, 5300-100. 5300-100 сказал, конечно. Ну да ладно, 810. Ну, а здесь 2015 минус 2009. То есть, фактически на 6. 5000, о, какие 5000? Что у меня все-таки на 5000? 53100 плюс 4860 будет 57960. По всей видимости, после новогодних праздников я еще не отошел. Ну, да ладно. Точки М и Н являются серединами сторон AB и BC треугольника. BC сторона АБ 73, сторона BC 31, сторона AC 42. Найдите М. Дело в том, что МН, раз она проходит через середину двух сторон треугольника, это средняя линия. А средняя линия обладает определенным свойством. А именно, она параллельна стороне третьей и равна ее половине. То есть МН будет равно АС и делить на 2. АС известно, да, 42, то есть 42 делим на 2 и получаем ответ. Он составляет 21. Записали. Дальше. Угол А трапеции АВЦД с, с основаниями АД и ВЦ, вписанные в окружность, равен 77. Найдите угол С. Что нужно знать? Если трапеция вписана в окружность, то эта трапеция обязательно будет равнобедренной. Следовательно, во-первых, угол А будет равен углу Д. Ну вообще это свойство, конечно, тут не используется. Но это просто, потому что каждый раз, когда решали задание, у меня ученики вау что трапецию. Равнобедренная она всегда будет. Второй момент. Если четырехугольник вписан в окружность, в том числе и трапеция, то сумма противоположных углов у него 180 градусов. Ну, в принципе, все. Чтобы найти угол С, мы просто берем из 180 угол А вычитаем 77 и получаем ответ. В данном случае это будет 103 градуса. Дальше. В ромбе ABCD а, угол ABC68 а, найдите угол ACD. А, ну, что нужно понимать? Во-первых, ромб диагональю AC а, делится на два равных треугольника. Ну, по трем сторонам они равны. Следовательно, угол BCA, а, так же как и угол ACD, а, они будут равны. И составлять еще при этом половину от угла C, а, потому что диагонали в ромбе являются бисектрисами углов. В таком случае, для того, чтобы найти... Угол АЦД мы из 180 вычитаем угол АВЦ. Но если мы просто вычтем, то мы найдем сумму углов ВЦА и ВАЦ. Поэтому делим на два, так как углы одинаковые. 180 минус 68 это 112 делить на 2 соответственно 56. То есть все вот эти углы они по 56 у нас с вами будут. Далее. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 изображен треугольник. Найдите его площадь. Самая избитая формула, прям ногами, это половина произведения стороны на проведенную к ней высоту. Смотрите, сторона 4 клетки. Высота 3 клетки. Клеточка 1х1, то есть умножать ни на что не надо. То есть 1, 2, 4х3. Это будет 6. Вот и все, вот ваша площадь. Дальше. Какие из следующих утверждений верны? Диагональ параллелограмма делит его на 2 равных треугольника. Ну, в принципе, да, верное утверждение. Все углы ромба равны. Не, не все. Площадь квадрата равна произведению двух его смежных сторон. Ну, в принципе, да, так оно и есть. Поэтому 1 и 3 это наши ответы. А мы уже смотрим вторую часть. Найдите значение выражения. Что мы сделаем? Давайте посмотрим на вот это равенство. Здесь добавим единицу и крест-накрест перемножим. То есть а... Минус 6b плюс 5 равно 7 на 6а минус b плюс 5. Ну, раскроем скобки и перенесем все в одну часть, например, вправо. То есть будет 42а минус 7b плюс 35 минус а плюс 6b, ну и соответственно минус 5. Равно при этом нулю. Приведем подобные, то есть 41а минус b плюс 30 равно нулю. А нам надо вот это выражение. Вот смотрите, 41а минус b плюс 45 можно представить как 41а минус b плюс 30 и плюс 15. Зачем мы это сделали? Ну потому что мы знаем, что вот это равно нулю. То есть фактически это будет 0 плюс 15. Ну, а 0 плюс 15, конечно же, это 15. Вот, в принципе, ваш ответ. Дальше. 6 одинаковых рубашек дешевле куртки на 8%. На сколько процентов? 9 таких же рубашек дороже куртки. Что мы сделаем? Пусть у нас с вами Y это стоимость, стоимость одной куртки. Так, подписали. Y... Одно что там у нас? Рубашки есть? Да, рубашки. Соответственно, рубашки. И что мы понимаем здесь? Ни черта мы не понимаем. На самом деле не так. 6 одинаковых рубашек, то есть 6 x. дешевле куртки на 8%. То есть сравнение идет со стоимостью куртки. Поэтому стоимость куртки мы принимаем за 100%. Дешевле они на 8%. Если вы из 100 заберете 8, вы получите 92. То есть 6х составляет 92%. Ну а дальше крест-накрест. Опять же, то есть 92 умножить на y, то же самое, что 6х умноженное на 100. Ну в таком случае x у нас будет 92у на 6 на 100. Можно в принципе немножко сократить. Можно ничего не сокращать. Давайте мы ничего не будем сокращать, нафиг надо. Теперь, на сколько процентов 9 таких рубашек дороже куртки? В таком случае 9х это будет 92у умножить на 9 на 6 на 100. В принципе, сокращается. Здесь 3, здесь 2, здесь 46. 46. То есть это получается 1,38 у. Ну то есть смотрите, если у вас у это 100%, то 1,38 у это конечно же 138%. Ну и на сколько у нас разница? Конечно же на 38%. Поэтому ответ составит 38%. Дальше. А дальше необходимо построить график функции и определить, при каких значениях k прямая y равно kx имеет с графиком ровно одну общую точку. Ну, что у нас есть? Давайте посмотрим на знаменатель. Мы можем минус вынести, и получится x плюс 1. Естественно, прекрасно сокращается. Но мы сократили на переменную. Раз мы сократили на переменную, мы должны учитывать, что нулевое значение Выражение, содержащее переменную, не должно быть нулевое Значение, точнее, переменной, или выражение, содержащее переменной, не должно быть нулевым. То есть в таком случае x плюс 1 не должно быть равно нулю. При этом мы не забываем, что у нас вот здесь оставался минус. То есть вот здесь этот минус, он появится. Ну, как множитель. То есть что мы получаем? Мы получаем минус x в квадрате минус 0,25, при этом x не равен минус единице, вот если вы минус единицу вот сюда подставите, вы получите, что y не равен минус 1 в квадрате, это 1, но у нас еще вот здесь стоит минус, то есть остается все равно минус 1, и минус 0,25, то есть минус 1,25. Вот, в принципе, что нам нужно с вами нарисовать. Ну, y равно минус x в квадрате минус 0,25, это парабола. Ветви которые направлены вниз. Вершина параболы имеет, получается, вершину с координатами 0 и минус 0,25. Так, вот как бы сейчас не напортачить. Ну, в принципе, ладно, давайте. Вот минус 1, минус 4, 1. То есть вот здесь у нас было бы минус 0,25. Х и y, 0. Вот здесь у нее будет вершина. Если вы подставите единицу, вы получите минус 1,25. Подставите двойку, получите минус 4,25. Но не забываем про симметрию. Вот так вот будет выглядеть ваша парабола. При этом мы не забываем какой момент. Что точка с координатами минус 1, минус целых. О, минус 1,25. Она пустая. То есть не равно. То есть вот здесь у вас пустая точка. Вот так выглядит график функции. При этом что такое прямая y равно kx? Прямая y равно kx это семейство прямых, проходящих через начало координат. И в зависимости от коэффициента k, ну, оно будет менять наклон. То есть вот этот угол. То есть она может так пройти, так. Там, все зависит от коэффициента k. При этом нам надо иметь одну общую точку. Когда это будет? Первый момент. Второй момент. Вернем обратно. Немножко промахнулся, не ту кнопку. Я же говорю, с новогодних праздников я не отошел. Что получается? Когда будет иметь одну общую точку? Когда она будет касаться. То есть, когда она пройдет вот таким образом. Вот видите, одна точка. Ну естественно симметрично. Когда пройдет вот так, то есть касаться. Это уже два момента. И еще момент, когда она пройдет через пустую точку. То есть когда она пойдет вот так, и вот выйдет прямая не получилось, но вы должны понимать. То есть у вас будет вот здесь точка пересечения, и вот эта пустая. Причем пустая она не будет учитываться, и в результате мы с вами получим всего одну точку пересечения. Давайте разберемся с зеленым вариантом, то есть под номером 3, который идет. То есть, ваша прямая y равно kx проходит через точку с координатами минус 1, минус 1,25. Мы просто берем эти координаты и подставляем в уравнение прямой. То есть, получаем минус 1,25 равно k умноженное на минус 1. Ну, понятно в таком случае, что k это 1,25. Вот первый момент. Теперь с голубыми давай разберемся. Что у нас там есть? Касается, то есть, э, если мы... Приравняем уравнение наших функций. То есть минус х квадрате минус 0,25 равно kx. Это уравнение должно иметь ровно одно решение. Ну, только тогда у нас касание будет. То есть касание это одна точка пересечения. А как раз когда мы решаем подобное уравнение, мы находим абсцессу точки пересечения. То есть мы пишем минус х квадрате минус 0,25 равно kx. И оно имеет единственное решение. Так давайте вот это первый и второй случай. Ну что получается? Так, x в квадрате плюс kx плюс 0,25 равно нулю. Ну естественно, чтобы имелось одно единственное решение, дискриминант должен быть каким-каким нулевым. То есть k в квадрате минус 4 на 0,25 должно быть равно нулю. Ну тогда k в квадрате минус 1 равно нулю. Естественно, k равно плюс-минус корень из единицы, то есть плюс-минус 1 и будет вот вам еще первый и второй случай, То есть у вас при минус одному, при единице и при 1,25 будет одна точка пересечения. Хорошо. Дальше. Бисектриса угла А, параллелограмма А, Б, Ц, Д, пересекает сторону Б, Ц, в точке К. Найдите периметр параллелограммы, если бы К10, ск 18 Давайте нарисуем параллелограмм. Так, здесь А, Б, Ц, вот у нас пошла наша бисектриса. Пересекает она в точке К. Здесь угол равен, здесь угол равен. БК 10. ЦК 18, конечно, не получилось. Да и бог бы с ним. Первое, что мы можем сказать. ну Во-первых, найти БС. То есть это будет 10 плюс 18. Ничего тут сложного нет. То есть 28. Так как дам параллограмм, то АД будет так же, как и БС 28. Второй момент. Вот смотрите. Дело в том, что угол БКА равен углу КАД, как накрест лежащий при параллельных прямых БС и АД. В то же время у нас угол КАД равен углу БАК, потому что АК это бисектриса. То есть отсюда можно сказать, что угол БКА равен углу БАК. Следовательно, треугольник БАК равнобедренный, и сторона АБ будет равна стороне БК. То есть они будут у нас по 10. Ну, естественно, раз дан параллелограмм, то CD тоже будет 10. В таком случае наш периметр, там же периметр надо, да, периметр. Это будет 10 плюс 28 и умноженное на 2. То есть 38 мы умножаем на 2 и получаем наш ответ. 76. Дальше. Окружность с центрами в точках E и F пересекается в точках C и D. Причем точки е e, и F лежат по одну сторону от прямой C, D. Угу. Докажите, что C, D и E, F перпендикулярны. Ну, давайте нарисуем наши окружности вот у нас одна большая такая окружность пошла у нее здесь центр это е давайте возьмем другую окружность так так так вот такая пусть будет опа опа здесь f пересекается в точках C и Д. и нам надо доказать, что EF перпендикулярно CD. Нарисовали. Давайте точки дополнительные введем. Здесь пусть будет H. Сразу построим себе пару радиусов, то есть, например, вот EC и ED, и FC и FD. Что мы с вами можем сказать? Смотрите, EC равно ED, почему? Да, потому что это радиусы большой окружности. FC равно FD, почему? Потому что это радиусы маленькой окружности. EF у вас общее. Что мы получаем? Равенство трех сторон в двух треугольниках. То есть треугольник ECF равен треугольнику. Что там у нас? EFD. Раз они равны, то угол CE, что там, CEF равен углу FED. Это говорит о том, что у нас EH это бисектриса. Но раз у нас EC и ED равны, то EH это бисектриса в равнобедренном треугольнике. А раз она бисектриса в равнобедренном треугольнике, то она является еще и высотой. То есть EH перпендикулярно СД, что и требовалось доказать. Дальше. Треугольник ABC, бисектриса БЕ, медиана АД, перпендикулярны и имеют одинаковую длину 96. Найдите сторону треугольника. Угу. Так, медианка же у нас там АД. Ну, давайте рисовать. Вот пусть у нас будет ТИК, ТИК, ТИК. Ага, так, здесь продлим, раз, два, три, четыре и три, вот так вот, и вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Примерно вот такой рисунок получается, то есть вот наш треугольник ABC, вот наша БЕ бисектриса, вот наша медиана д Хорошо, и они еще и перпендикулярны, и по 96. Что мы можем сразу сказать? Ну, во-первых, надо точки. Давайте вот здесь возьмем H. Мы получаем, что BH, раз она перпендикулярна, это высота. И по условию еще и бисектриса. Угадайте с трех раз, какой треугольник у нас ABD. Естественно, он равнобедренный. То есть он равнобедренный. То есть можно сразу сказать, что AB равно БД, ну а раз у нас АД это медиана, то БД и DC тоже одинаковы. Второй момент. У нас есть прекрасное свойство бисектрисы. А именно, если рассмотреть треугольник ABC, то AB будет относиться к BC, К слову, это один к двум. Так же, как и отрезки третьей стороны, то есть АЕ к ЕЦ. То есть мы можем сразу взять здесь x, здесь 2Х, на всякий случай для себя. Дальше что мы с вами сделаем? Дальше мы сделаем дополнительное построение. Проведем, например, E какой-нибудь L параллельно HD. То есть вот так вот мы проводим. Что можно сказать? Можно вспомнить теорему, у кого там, по-моему, палец она называется. А именно если рассмотреть угол А, С, Д то можно сказать, что отрезок ЕС относится к отрезку ЕА абсолютно так же, как СЛ относится к ЛД, так как мы параллельно все это проводили. То есть 2 y в таком случае можно сказать, что, ну, можете себе написать, конечно, там, пусть, DL равно Y в таком случае. Мне просто так и легче обычно через буковки решать 2Y. То есть CD 3Y. Ну и соответственно BD тоже 3Y. Ну и в принципе все аналогично. Если рассмотреть угол EBL, то можно сказать, что BH относится к HE, так же как БД относится к DL. То есть здесь у нас было 3Y. То есть 3Y к Y, 3 к 1. Ну, на самом деле, правда, так проще, когда вы сразу видите отношения. Следовательно, BH в таком случае это 3 четвертых BE, а BE равно 96. То есть 3 четвертых от 96 это 72. Естественно, HE это 96 минус 72, это 24. Понятно, что у нас вот отсюда еще из равнобедренного треугольника отрезок АН AH и отрезок HD, они между собой равны, потому что BH не только медиа... О, бисектриса и высота, она еще и медиана. То есть они по 48. Ну а дальше теорема Пифагора везде. То есть здесь 72, здесь 24. То есть если рассмотреть треугольник ABH, так, то по теореме Пифагора можно найти АБ. Это будет 72 в квадрате плюс 24 в квадрате. Если смотрите, вот 72... О, какие 24? Накосячил, прошу прощения. 48. 72 это 24 на 3. 48 это 24 на 2. То есть вы можете 24 в квадрате вынести. И останется у вас из 72 3 в квадрате, и из 48 2 в квадрате. 3 в квадрате до да 2 в квадрате, это 9 до 4, то есть 13. Получается 24 корня из 13. Понятно, что сразу можно найти BC Она просто в 2 раза больше. То есть 48 корней из 13. Ну и остается найти АС. Для начала, если рассмотреть треугольник AHE. Мы можем найти АЕ по теореме Пифагора, опять же, 48 в квадрате плюс 24 в квадрате. Если опять 24 в квадрате вынести, вы получите там 2 в квадрате до да 1 в квадрате. То есть это 5, получается 24 корня из 5. Но нам необходимо АС, она в 3 раза больше, потому что тут вот х, 2х, то есть в сумме 3х. То есть Тогда АЦ это будет 72 корни из 5. То есть у вас 24 корни из 13, 48 корней из 13 и 72 корни из 5. В принципе все. Задание разобрано. Вариант разобранный. Не забывайте, если вам конечно же, понравилось, про подписку, про лайк. Рассказывайте друзьям о канале. Ну и в принципе на этом от меня тоже все.